Январь 2023 года. Как вы знаете, все энергии сохранены на момент просмотра и на момент взаимодействия с теми самыми нашими прекрасными помощниками и силами. И сегодня у нас с вами будет обряд, который делается на убывающую Луну. Это обряд называется «Соль Земли» когда мы сбрасываем груз с пройденного пути, когда мы сбрасываем груз с определенных периодов и груз в целом из жизни в том числе. Также в конце будет у нас поддержка и совет небес, и это уникальные авторские мои обряды, которые, вы получаете, обладают особой исцеляющей силой. Хочу напомнить вам, что сейчас эта сила исцеляющая, она растворяется по всей земле, наполняя вас красотой и жизненной энергией, той жизненной силы, которая вам необходима, вам и вашим близким. Даже если вы ничего не делаете в наших кругах, в плане того, что вы конкретно не исполняете, обряды, но присутствие вас или ваших близких в нашей закрытой группе гарантированно дает вам право получить эту мощную силу, силу исцеления, силу защиты. И работаю я по различным направлениям с 2020 года. Я даю це практики, я даю ресурс, я даю обряды, тренинги, медитации, прокачки по текущему состоянию, общему состоянию группы и тому, кто именно нуждается. Я вас вижу, я вас слышу, я вас чувствую. Вы знаете прекрасно, что каждый из вас получает весточку, ту или иную весточку от сил присутствует присутствуя в моем поле. Поэтому, если э, у вас э, есть желание, включайтесь, включайте ваших близких. Вы можете делать обряды самостоятельно, вы можете ничего не делать, просто слушать. Вы можете вообще даже есть у меня такие люди, которые просто из месяца в месяц присутствуют в этом энергетическом поле, которое дает вам. Поддержку, защиту и вдохновение, в том числе еще раз повторюсь, ту энергию жизненной силы, которая вам необходима. Сейчас я дам вам рекламный выпуск, как вы знаете, да, в начале, а в конце уже я прерву видео. И тот, кто захочет приобрести, даже приобрести отдельно этот обряд, пожалуйста, вы мне можете написать, написать на мой личный WhatsApp. я лично отвечаю и лично я весь этот материал вам даю. В январе у нас 5 занятий, занятия проходят в закрытом режиме в записи, эти записи остаются с вами на всю жизнь. Вы можете их переписать, вы можете их использовать в необходимое время. Я всегда даю пометочку, в какое именно время можно использовать. И, соответственно, по воскресеньям, 5 воскресенья, 5 занятий у нас в январе. Также в, на этой неделе. У нас с вами с 13, я напоминаю, с 13 по 14, э, с 12 по 13 января у нас с вами денежная лепешка, которую мы делаем уже да, на протяжении 20 лет. Один раз она делается а в году. Я выложу материал. Материал выкладывается в закрытой группе на телеграм-канале. Ну и также есть открытая группа на Телеграм-канале, подписывайтесь, там очень много полезной, нужной информации, которую я даю в благотворительном режиме. Как вы знаете, что ничего не происходит просто так, и по сути ничего не бывает зря. И если вы что-то сказали, подумали или что-то сделали, то это значит, на конкретном этапе вашего жизненного пути и развитие в данном поступке был заложен особый смысл. И если вам кажется, что вы могли сделать что-то иначе, чтобы было бы по-другому, вы просто знаете, что нет, не могли бы. Вы сделали все правильно на том отрезке участка, который прошли. И это очень важно, не ругать себя за ошибки, Потому что ошибки, они обесценивают жизнь и вгоняют в чувство вины. Они делают нас несчастными, они делают нас недовольными жизнью. А ошибки приводят к недовольству собой, а значит к недовольству другими. Ошибок нет. Есть другие результаты на том уровне осознанности, на котором были. Вы. И дайте себе право переосмыслить свои результаты. Тот, который вы сейчас, которое вы сейчас, вы обязаны тому вчерашнему, тем, кем вы были вчера. И это не наработки, то, что вы не сделали или не доделали. Они были ваши, потому что вы были другими, на другом уровне восприятия реальности, на другом уровне осознанности. И вы начинаете больше наблюдать и осознавать, и у вас начинают меняться результаты. И меняется вот та самая мера понимания, и у каждого свой индивидуальный результат. У меня то, что правильно для меня. У вас то, что правильно для вас. И нет единой универсальной правды на всех. Потому что правда, она многогранна, как и многогранен человек. Жизнь каждого человека со всем его опытом и результатами – это святыня. Поэтому не стоит наступать на эту святыню. И надо уважать чужой результат. Но для этого надо научиться прежде всего уважать самого себя. Не ругайте себя за ошибки. Это с позиции сегодняшнего дня вы оцениваете свои прошлые результаты как ошибки. Но вы стали другим. И в тот момент ваше решение, это было единственное решение, которое вы смогли сделать. Каждый ваш поступок правильный. Каждое ваше решение имеет смысл все, что вы сделали, вы сделали верно и не смогли поступить по-другому. На тот момент не могли поступить по-другому. И не стоит мыслить в рамках других людей и всего человечества в целом. Сколько людей, столько и мировоззрений разных миров, то, что приходит в голову вам, не придет в голову другому человеку. Мы часто корим себя за то, зачем же мы так поступили. И если бы это произошло сейчас, мы бы сделали по-другому. Не сделали бы. На тот момент вы были там, а не здесь. И тот момент уже прошел. Он в прошлом, а его уже нет. А вы здесь. Вы есть. Вы другой. И этот миг, он тоже другой. Мы не совершаем ошибок. Мы получаем опыт. И невозможно научиться на чужом опыте. Чужой опыт — это чужая жизнь пользуясь чужим опытом, вы будете проживать не свою жизнь. А можно ли вообще изменить прошлое? В основе всего лежит вибрация, и наше прошлое может оказывать влияние на нашу сегодняшнюю жизнь. И переосмысливая свое прошлое, и прощая себя все свои промахи. Включая истинную любовь, осознанность и понимание, мы меняем вибрацию. И таким образом мы меняем свою программу. Мы можем менять прошлое через переосмысление того самого прошлого. И тогда прошлое становится не грузом, тогда прошлое становится опытом. Оно перестает тянуть нас назад. Оно обогащает нас этим опытом. И это шаг к мудрости. И вся мудрость, она в настоящем. В моменте здесь и сейчас. В настоящем весь секрет. Уделишь ешь должное внимание и сможешь улучшить его. А улучшить свое нынешнее положение это значит сделать благоприятным грядущее. Не заботиться о будущем, а жить настоящим. И пусть каждый день проходит так, как заповедано Вселенной. Ведь Всевышний заботятся о своих детях и каждый день несет в себе частичку вечности. В жизни каждого человека наступают моменты, когда он начинает по-другому, на, иначе оценивать факты. Все мы меняемся, все движемся вперед. Но не сам факт изменений важен, а то, как мы входим в изменяющие нас движения жизни. И если мы в спокойствии и самообладании, Встречаем внешние обстоятельства, которые приносят нам день. Мы можем в них услышать мудрость, бьющего для нас часа, часа той жизни, минуты жизни. И мы можем увидеть непрестанное движение всей Вселенной осознать себя ее частью и понять, как глубоко мы связаны со всем ее движением. И самая простая логика может ввести нас в круг нового понимания единения со всем живущим и трудящимся на общее благо. Ибо в жизни природы мы не видим ничего что шло бы во вред этому всеобщему благу. Если вам даже иногда кажется, что прироза в своих катаклизмах погубила что-то здесь или там, это всего лишь из-за нашей привычки мыслить в предрассудках внешней справедливости. Великая же жизнь ее вечному движению нет дела до измышлений людей до их представлений о справедливости жизнь движется по законам целесообразности и закономерности и люди живущие по этим законам не ищут наград и похвал не ждут личных почестей и славы и не развивают своей деятельности в отрыве от общей жизни самой Вселенной. И главное не останавливаться. В том самом движении заложен особый смысл. Смысл реализации задуманного. Смысл нашего существования. И если ты идешь, это уже правильно. Не стоять и не лежать в сторону, а идти. И те, кто идут, придут обязательно куда нужно. И вместе мы будем двигаться дальше. И вместе мы непременно придем туда, куда нужно. И сейчас, настроившись, я даю вам практику. Практику, которую можно использовать всегда и везде. Включите ваше внутреннее чувство. Включите ощущения. Включите мудрость. Сейчас у вас появятся инсайты. Потому что я вас настроила. И будем работать. И будем идти туда, вперед. Освобождаясь от груза пройденного пути за год, за месяц, а может быть за годы, а может быть послойно за миллиарды лет. И поможет нам в этом. Соль земли. Садитесь поудобнее, и мы начинаем. Ну а для тех, кто хочет приобрести эту практику, пожалуйста, можете мне писать на WhatsApp.